Всем привет, с вами Юрий. В этом видео вы узнаете, как из видео извлечь кадр, своими словами сделать фотографии. Используем для этого обычный плеер Media Player Classic, который обходится нам абсолютно бесплатно. Ссылку можете найти программа в о свободном доступе. Открываем программу. Вот она вот так выглядит. Нажимаем файл. И открываем. ли вам. Вот у меня тут выбрано. Сейчас новый выбор. Так. Вот допустим есть видео. И окей нажимаем. Всем привет, э -э решил записать видео на тему биткоина. Выбираем понравился за... кадр, нажимаем файл и сохранить изображение. А выбрать можете в PNG, можете JPEG, без разницы. И подписываем. Сохранить. В принципе, видео сохранено. можете программку закрыть. Смотрим, что получилось. Вот это. Вот. Вот и все. Спасибо за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.